Часто ли вы мечтаете об успехе? Что ты видишь в этих снах? Возможно, это из-за того, что у него много денег, роскошные автомобили и хорошая карьера. Вы могли бы даже посмотреть на кого-то успешного, и жаль, что ты не можешь просто поменяться с ними местами, думая, что у них есть все это. Но присмотритесь повнимательней, и вы можете обнаружить, что все не так, как кажется. Успех может быть достигнут дорогой ценой. Итак, в этом видео мы будем смотреть на темной стороне успеха. Номер один одиночество. И иногда, когда вы просто сосредотачиваетесь на погоне за успехом, вы можете в конечном итоге оказаться отчужденным и одиноким. В то время как ваши друзья и семья обедают и ужины вместе, вы, возможно, работаете по заданию или отчету. Когда они уезжают в поездки или в кино, возможно, вы работаете сверхурочно, чтобы уложиться в сроки. В конечном счете, когда вы вкладываете все свое время и энергию, погрузившись в работу, вы можете упустить возможность наладить связи с окружающими вас людьми. Со временем вы можете даже обнаружить, что у вас не так много людей, к кому обратиться, когда станет трудно. Так что, как бы завораживающе это ни звучало, чтобы быть сверхуспешным, имейте в виду, что это может закончиться довольно одиноким временем. Номер два – жадность. Сколько денег достаточно? Оставайтесь скромными, когда вы добиваетесь успеха, это сложная работа. Со временем жадность может взять верх, и вы можете обнаружить, что не получаете достаточно всего, будь то достижение, деньги или похвала. Это может звучать как настойчивость, но погоня за большим, чем тебе нужно, может заставить тебя упасть в эту темную дыру успеха. Постепенно вы, возможно, даже придете к осознанию, тебе не нравится тот человек, которым ты стал. Хуже всего, возможно, вы поймете, что гоняетесь за невозможным, потому что, как бы далеко ты ни зашел, этого никогда не будет достаточно. Номер три. Тревога. Когда вы наконец добьетесь успеха, как вы думаете, что становится вашим худшим страхом? Вероятно, это означает потерпеть неудачу и потерять все это. Из-за этого ваши дни и ночи могут быть переполнены с беспокойством о будущем. Как будет выглядеть завтрашний день? Что я должен сделать, чтобы гарантировать свой успех? Как я могу обезопасить то, что у меня есть еще больше? Подобные мысли могут вызвать у вас беспокойство, иногда вплоть до развития симптомов от тревожного расстройства. Бессонные ночи, тяжелое дыхание и скачущие мысли для многих это идет рука об руку с успехом. Номер 4. Зависть. Когда вы мечтаете об успехе, как, по-вашему, отреагировали бы близкие вам люди? Вы, вероятно, думаете, что ваши друзья и семья гордились бы вами и рад за тебя, и те, кого вы не так хорошо знаете, могут быть впечатлены благодаря вашему упорному труду и достижениям. Даже несмотря на то, что такой сценарий возможен, многие успешные люди не получают такой приятной реакции. С чем они часто сталкиваются, так это с завистью. Это может означать, что люди говорят за вашей спиной, говоря, что ты на самом деле не заслуживал того, что у тебя есть, или что вы получили его по чистой случайности. Они могут попытаться настроить против вас еще больше людей или даже саботировать ваши усилия. Так что не все так гламурно. Номер пять – ревность. Зависть и ревность могут идти обоими путями. В то время как могут быть люди, которые завидуют вам, вы также можете начать ревновать о других, еще более успешных людях. В результате вы можете прийти повидаться со всеми как врага или угрозу вашему успеху. Эта склонность сравнивать себя с другими и чувствовать себя так, как будто ты потерпел неудачу, может в конечном итоге сделать вас озлобленным и злым человеком, что в конечном итоге может привести к тому, что другие будут вас недолюбливать и избегать. И номер 6. Физические проблемы. Наконец, помимо эмоциональных проблем, успех может принести вам и физические проблемы. Беспокойные ночи и постоянное беспокойство могут сделать вас более склонным к бессоннице. Постоянный стресс и беспокойство на работе также могут привести к потере аппетита, привычке к перееданию, проблемы с пищеварением и даже изменения внешности, например, слишком рано появляются морщины или седые волосы. Готовы ли вы заплатить такую цену за успех? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кто мог бы извлечь из этого выгоду.